Вашему вниманию э, повестка дня. Значит, я постаралась вам ее выслать, как вы помните, в субботу, да, потому что все делали все делали с такой, с, такой, с горяча. Э, пожалуйста, посмотрите, есть ли какие-то вопросы, замечания. Я единственная, если вы посмотрели, вам просто в субботу высылала утверждение графика работы, у меня там стояло, по-моему, третьим номером, но потом я его все-таки, ну, так, чисто по, по логике перенесла. Поэтому, кто за данную повестку дня, прошу голосовать. Кто за? Против? Выдержавшихся минут или третьего класса? Итак, значит, первое, первый вопрос о внесении изменений Пункт 1569 регламента территориальной избирательной комиссии Значит, На основании распоряжения председателя Санкт-Петербургской комиссии, где нам при, при, присвоен новый адрес нашего сайта, да, то есть мы должны с вами в наш регламент внести наши новые названия, заменив старые на новые. Да, у нас, если вы помните, в регламенте это в двух местах. И единственное, вот сейчас думаю о внесении изменений. Может быть, не писать как-то не очень красиво пункт 1.5.6, Может быть, о внесении изменений в регламент. Просто в регламент. А, там в, тексте, да. а в тексте написать, внести в пункт. Да. пункт да. Потому, вот, может быть, чисто... Ну, в регламент. но ну, ну, да. не для красоты, а, может быть, вот, смотрите. Да. Или оставим так. Я не вижу. Внести в пункт 1, 5, 6, в регламент, в нет, номинование решения. Номинование решения, решения убрать. Само, в самом критике, а, само да. Номинование убрать, что, пункты. Кажется, да, да, просто о внесении изменений. Это кажется, более логично. По русски, более русски. Ну, извините. Будет по А внутри да. понятно, что там что-то да. правильно. Значит, тогда мы просто, у нас название будет о внесении изменений в регламент. да. да? А уже в пункте мы пишем внести. Пункт 1, 5, 6, 9 регламента, следующий из них. Против, не, не возражаете, нет? А у нас в Центральной избирательной с большой будет? Да, тихо. Просто тихо. Возвращение в заглавии нужно. Да. Пишет смотрят в Центральной и смотрят в избирательной комиссии. Да, да. да. Но Но сокращение и тихо с Нет, ну это когда сокращение. Это название. с большой. поставленным. Хорошо. Так, у других изменений нет? Итак, кто за данный проект решения... О внесении изменений в регламент территориальной избирательной комиссии номер 16. Прошу голосовать за, против, избежавшихся нет, принятый голос. Следующий вопрос у нас по повестке дня о по режиме работы территориальной избирательной комиссии. Можно я дальше уже не буду читать. Значит, нам всем рекомендовано циком. Мы пишем. Если помните, мы с вами первые по, по информационным.. Форум принимали у нас было при осуществлении полномочий. Значит, нам всем рекомендована территориальная избирательная комиссия, осуществляющая полномочия. То есть мало ли, если вдруг, коллеги, ну где-то по тексту сегодня или дальше, ну, сразу меня исправляйте. То есть мы пишем везде теперь территориальная избирательная комиссия, осуществляющая полномочия и дальше уже по выборам депутатов. Но это нас просьба ЦИК, и как бы мы, мы ее с вами должны принять. Итак, значит, у нас, э, так скажем, самое свежее и последнее постановление Центральной избирательной комиссии об обеспечении избирательных прав, э, прав кандидатов. Не буду дальше его читать, оно здесь у вас есть. Значит, э, где нам рекомендовано те часы работы которые озвучены. То есть это в постановлении Центральной избирательной комиссии. То есть вот давайте мы с вами смотрим. Устанавливаем следующий режим работы с 20 июня по 16 сентября. С понедельника по пятницу с 9 до 18. Но если помните, мы раньше всегда были с середины дня до конца, там до 8, а потом еще в суббота. То есть здесь выходные праздничные дни, исходя из необходимости осуществления избирательных действий. Но, я понимаю, что мы не можем это, это, в цирк как-то, ну вот смотрите, могут быть какие ситуации, кто-то у нас из кандидатов, ну как мы, да, что-то доносит, что-то приносит, а вдруг какие-то у нас споры, как мы можем принять в субботу и воскресенье если официально мы не работаем. Я вот здесь не знаю, чисто юридически для меня вот но, ну, вот это приемное. По hmm? hmm. Понимаете, а как вообще это? Не очень неопределенное, знаете, положение. Нет, то есть Счастливые одно дело, режим работы, если приема, Нет, дело в том, что мы ага. можем установить сами своим решением, что вот нам в субботу такую-то надо выйти на работу. А а, а зачем, а у сейчас? не будет? А у нас нет необходимости принимать документы, в том числе выходные. А зачем? Нет. нет? нет. Все, там, у нас да. последние дни не да. попадают. Нет, не у, попадают. у нас там... Нет, нет, нет. Суббота, воскресенье не, не попадают. попадают. Я просто к тому, что эта фраза такая, ну, как бы, да, мы... Я определилась. Ну, да, нет, я так понимаю, если, мало ли, вдруг будет возникать, у нас будет рабочая группа, если будет необходимость, на что-то, какие-то действия совершить, значит, уже, там, по, по, по нашему решению, я думаю, так. Ну, давайте тогда по решению комиссии не рабочий рабочая группа. По комиссии, установленного комиссии. комиссии. Да, комиссии. да, да не комиссии, не а важно, да. что? комиссии. Что? комиссии. получилось, случае. знаете, что рабочий группа для одного кандидата специально сделает решение. Нет, это я и говорю, что только это решение у кредитов. Чтобы не было, а то Хорошо. мы одного примем, да. потом второй скажет, а почему мы принимает эту субботу, а я тоже. И будут споры, зачем? Поэтому нет, здесь написано, установлено комиссии. Так, следующее у нас, так, рабочая группа по приему, так, э, рабочие дни, значит, в период, э, в рабочие дни у нас с 9 до 18, в день, который истекает срок для самоподвижения, это 12 июля, мы работаем до 24 часов. И, э, да, 23 июля, ну тоже с 9 до 24 Понятно, да? 9 -18. А вот дальше, в день, который истекает срок для предоставления документов для регистрации, то есть тут уже с 9 до 18. То есть, это, это все часы, которые рекомендованы в да, да, ну, Дмитрий, mm -hmm. тут уже, короче, все они, все, все они прописаны. Также тут написано, на выходные праздничные дни, да, опять установлена комиссия, исходя из необходимости. Но давайте так, будет у нас какой-то вопрос, значит, будем решать. Mm -hmm. Да, будем Правильно. Так, копию направляем, размещаем на сайте. Так, а что-то у меня два раза. А, нет, на сайте... А, на сайте... на сайте... сайте... Так, нет, замечания, нет, нет, Тогда голосуем. Кто нет, данный нет, нет, прошу голосовать. Кто за? Против? нет, за? нет, нет, нет, сдержавшихся? нет, единогласно. Так, теперь следующий вопрос о рабочей группе по приему и проверке избирательных документов. Дальше опять-таки не читаем. Но тоже э, это решение у нас в соответствии ну, и с федеральным законом и э, с, э, с постановлением ЦИКа о э, возложении полномочий окружных комиссий. Ну, дальше тоже не читаю. Значит, э, мы создаем рабочую группу по приему и проверке документов. Значит, я пока определила, как мы в прошлый раз, да, с вами говорили, тех троих людей, которых я, членов комиссии, вижу. Дальше мы сейчас с вами обсудим, включаем мы еще дальше кого-то, да, членов комиссии с правом решающего голоса. Значит, что я, коллеги, исправила с сегодняшним утром. Смотрите, второй пункт у меня был полномочий членов рабочей группы ставить свою подпись в подтверждении о приеме документа стояла точка. Но э, второй момент, о котором я забыла, подписывать итоговый протокол проверки подписных листов в поддержку, поддержку выдвижения кандидата. То есть я его включила вот сюда, в этот пункт. Это в соответствии со статьей 49 федерального закона о выборах депутатов государственного беда. Прямо фраза из закона. Там еще помимо этого там еще и следность Ну, это уже будет рабочая группа, ну, как бы ваши... Ну, так скажем, да. ваши будут рабочий, рабочие такие моменты. Поэтому здесь вот... Прямо из статьи, вот статья 49 федерального закона, она подглаживает. А почему нам не включить, ведомости, если у есть такое Потому что члены, так еще и пописут, присутствует... Нет, вы по... как, как раз и говорят, сюда, что это да, да. Это же дополнительное права, оно у нас никак не влияет У нас есть как бы примерное да, положение, поэтому... Давайте, но, так, ключа, ключ, да? Да, да. включить, значит, ведомость... Перед, перед, да. Нет, а ведомость также по подписывать ведомость и итоговый протокол. Да. И итоговый ведомость и итоговый протокол проверка. Нет, ведомость же сначала, а потом, как я да. и говорю, а может быть, тогда не а так же о приеме документов, запятая, да. а, может быть, не а так же все-таки это все-таки у нас подписывать. Подписывать просто да. Да. И ведомость и при... итоговый протокол проверки подписывается. Ведомость. Так ведомость также подписывается на рабочую купил. Вед, а, ведомость. И да. потом уже итогов да. на такой трагедии. Да. Угу. да? Да. Так. Э -э -э утверждаем положение о рабочей группе. Да, в соответствии тоже с постановлением ЦИКа. Какие-то какие у вас есть? Я отставил постановление ЦИКа, я хотел уточнить изменения какие-то, по Нет. Текст один 1, -1, ну, 1 да? то да. есть там все как бы то, что они нам рекомендуют, поэтому мы от этого не... Ну, не надо как-то как не что не будет. Не Нет, это важно, чтобы никаких знаете, да. Значит, э, что мы с вами утверждаем форму согласия кандидата на извещение по вопросам избирательных действий согласно приложению 2. Вот это вот посмотрите, да, то есть это как бы ну, момент такой, чтобы он у нас обязательно должен быть. Я его уже так адаптировала сразу под нашу с вами окруж... ну, под наш округ, центральный номер 216, посмотрите, может быть, мало ли, ну, если, если вдруг какие-то... Это тоже в соответствии с планетикой, да, вот, или, или, откуда вы так? Нет, это мы делаем его, потому что у нас нет такого, а мы должны, как мы с вами будем с них брать, ну, нет, ну, не что? Что? мы говорим, вы согласны, он скажет согласен. А потом, а потом скажет, что я не давал согласия. То есть этого, Дмитрий, мы же обвещали, это нам Санкт-Петербургское как бы рекомендовалось сделать, чтобы ну, да, это, это, это да, было. Самого, что да, и по этих много то же самое было. Мы Докажем, что мы уведомили и он. Да, да, делали а также абсолютно. А то еще там потом а. вот, да. да. можно И ведь мы можем, например, мало ли если, ну как mm -hmm. я вам написала сегодня смс, то смотрите почту. Мы можем не в смс там писать что-то, а написать в смс, там, уважаемый там, Петр Петрович, смотрите почту, а, да, почту уже, один... а в почте уже мы можем отправить там и извещение. Ой, знаете, только можно или да. и. -а -а. Сколько скобках или, чтобы человек мог да. По мобильному телефону и, а и есть в скобках или, да? да, вот и тира и А, Наталья, Наталья, надо тиро, Знаете, да. э, есть момент. Вот на прошлом выборах мы спали, mm -hmm. были посиденты, когда по СМС-ке я повещала, что у вас, например, непорядки с документами, а из-за того, что точного перечня нет, а иногда в СМС-ке не уместишь все Человек не доносил в том документе. Я спалил в городском суде, и городской суд ставил на позицию, что комиссия должен образом его не повести. Поэтому мне кажется очень важно, чтобы и по СМСки, и по электронке, вот если добавить. Да, ну как мы делали извещение? Мы делали извещение на формате обычном, сканировали его и отслали по электронной почте Я обязательно И поставил. Да, я сказал И и И. давайте И тогда И. То есть СМС и телефон на не будет. будет. Да, до да, да, нас там да. и будет. Да, и, и, оставляем и только и. И информирование по мобильному телефону и, и информирование по мобильному и информирование. А, а, а, а, а если нету человека электронной почты, есть такие граждане у нас? Есть, знаете, есть, знаете не вот не если не кандидат в депутаты, депутаты, что да, у не думает, не может совсем штаммом свистеть, а у нас такие были в 2014 году. А, а он может электронную Тогда мы ему пишем, срочно приходите да? к нам, мы вам даже. Да, да, да. А значит, смс, вот, да. Да. да. Срочно приходите к скажем. Тогда, СМС. значит, коллеги, тогда, кто будет э, вот это У -у -у. вот, да, если, например, он не указал, ставим прочее, чтобы он поставил да, да, да, да, да. все. Хорошо. Или за своей рукой электронная почта отсутствует. Нет, вот это даже лучше, чем вот. Только так. Нет. Берем только электронную почту отсутствует. Вот какой вот, вот молодец. Ну, ну, почему разные люди думают? Нет, конечно, потому что, что просто да, мы и все. Хорошо, хорошо, все, понятно. Так, теперь дальше. Я, опять-таки, с утренним э, проектом убрала вот эти вот извещения, которые... Но ну, я вам присылала их. Ну, посмотрите, у кого, у кого их кто их не успел. Мы все-таки вот и с Натальей Владимировной, как с человеком, который занимался ЭКМО, мы себя загоним. Этого нету. Этого в постановлении ЦИКа нет. Значит, но мы можем этими извещениями загнать себя. То есть, если мы выдали, что мы будем принимать, например, подписные листы, там, или у нас комиссия соберется тогда-то. А если, ну, всякие, вы понимаете, могут быть моменты. Все-таки мы вот... Ну, это не очень такой, как бы... А смысл, выходит, а да? смысл да. вообще да. не вижу? Да, Нет. Я. Смысл был каков? То есть приходит нам кандидат, mm -hmm. дает нам все документы, и мы сразу ему даем это уведомление. О том, что мы будем рассматривать это, вот, он что 10-го, 13-го мы будем рассматривать. Значит, а если мы не, не сможем, да. а если... право в правом поле мы сможем рассматривать да. 14-го. Да. Поэтому вот это вот, наверное, да, я убрала То, что я убрала с утренним проектом. Хорошо, То есть я вас тебе опять... оставил просто оповещение, да что все да, равно да, да, да, у нас увезти. это у нас было. Все. все. Не надо, зачем мы еще будем лишние документы отдавать. Потом... Заседание рабочего рук, мы его оповещаем по СМС и У нас будет утверждение, что Поэтому я... Ну если мы каждый анемиолог перенесем уже. Да, да а потом он скажет, не нет, вы мне тут сразу пойдете. Да, ну это было расчетное решение. Сегодня понедельник утром. Да. Нет, просто очень, и так документов очень много. Да, есть. хорошо. Также мы размещаем в интернете. Все, теперь давайте по составу. Какие у вас предположения? Значит, рабочая группа у нас э, дежурит, это первый Продукт у нас поставлен на компьютер сюда уже к Наталье mm -hmm. Владимировне. Поэтому, ну, именно, чтобы мы проиграли, потому что масса документов, которые мы должны от него получить которые мы должны потом выдать эти все подтверждения уже так скажем с вот это вот это вот то что мы должны от поэтому вот коллеги тут нужно как бы ну а возвращаясь к составу то есть рабочие ну вспоминайте сразу я вам говорила рабочая группа и крс все-таки у нас параллельным курсом должны идти то есть это прием документов это все все дальше уже все что с этим связано поэтому вот ваши предложения я как бы готова готова высказать. свои предложения но я вам еще их да, да, да, да, в прошлый раз конечно да я нет, нет, нет, нет. Еще... нет, коллеги, вот пока на сей момент, значит, э -э ну, так скажем, я все время в зоне досягаемости, я уже эти дни не стараюсь ничего так, если настолько никуда не, не выдерну, а так я здесь. Но в любом случае, я в любой момент, но ну, я тоже, какие-то все равно у меня будут... Э на вывести моменты, поэтому как, Дмитрий предложил не дедактора, ну, себя... Александр Чего вы? предложил. А вы-то входите в рабочую группу? Нет, я не хожу ни в какую рабочую группу. Вот, Это общем, а, по решению, да. по положению, возглавляет рабочую группу. Я надеюсь, вы меня пустите. Я предупредил, что у вас было бы право инструменты получать, получать в дежуре. Спасибо. Спасибо. Нет, коллеги, вы знаете, что пройдя пять выборных кампаний, я понимаю прекрасно, что такое председатель территориальной комиссии. Но когда еще возложено полномочия окружной комиссии, тут, если посчитать за прошлую неделю, сколько я как бы провела э, времени на, на, да, на заседание, я всегда без проблем здесь, и как бы мне самой будет, ну, во-первых, я все равно должна пройти ролевую игру точно так же, как и вы все, потому что придет любой кандидат, если мало ли кого-то из вас нету, я должна, извините, тоже буду понимать, что я выдаю, что я забираю и так далее. Поэтому. Так, ну что, давайте так останавливаемся тогда, Дмитрия и Александра, да, вписываем, а дальше, ну по мере модели. Конечно, мы раз. Проблема, да? Да. Или будем справляться с вопросом? Да. Хорошо. Так, э -э смотрим положение. Или вы как бы не, ну если оно циклорабочее, да, нет, циклорабочее, то, то есть 20 -20. тут уже не Порошу. никаких. А привлеченные специалисты, они потом да, Значит, да. Екатерина Михайловна, это то, что нам будут ну там mm -hmm. скажем, не просто ну, mm -hmm. помогать, и Санкт-Петербургская комиссия, mm -hmm. что-то там будет по линии цикла, то есть это все мы их включаем. Да, например, там подчерковеды нам сказали, будет всего 20 там, на город, mm -hmm. так как они могут только приехать mm -hmm. к нам, значит, мы тоже будем распределять. Но в основном они же поедут по заксу, наверное. Ну, я думаю, по да, 14 тысяч подписей. Я вот что забыла момент, вот Наталья Владимировна сказала подписи, значит, мы же должны были принять сегодня на заседании количество подписей, но Центральная избирательная комиссия это решение принимает. По всем, по всем округам России. Избавили. Поэтому, Избавили. Поэтому, да, потому что, например, мы уже как-то начинали их прикидывать, и у одних там от этой численности, у других. Хорошо. Так что и мы получим это? решение, но все равно там типа 14 тысяч подписей, но это, это очень это много. Изменения. Все все изменения. Изменения. Да. Прошу голосовать, кто за, да. против издержавшихся нет принятые динократы. Спасибо. Так, следующий вопрос повестки дня, это по контрольно-ревизионной службе 3 территориальной избирательной комиссии. Значит, нам также, мы это делали, делали положение по КРС на основании и постановления центральной избирательной комиссии и о, о положении, которое было принято постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии, то есть по тем рекомендациям, которые были даны. Значит, в КРС нам как бы рекомендовано включить трех человек, но я, если думаю, если мы рабочую группу утвердили в Пятером и мы идем параллельным курсом, mm -hmm. да? Да. мы же как бы можем mm -hmm. совершенно спокойно, единственное, что я включила, так как довольно ревизионная служба будет не только да, кандидатов там в какие-то моменты, также у нас же будут наши логики, то есть распределение бюджетных средств и так далее. То есть я включила нашего бухгалтера, который ну, будет непосредственно работать с участковыми комиссией. Я думаю, что это будет правильно, потому что, ну, чтобы не было никаких вопросов. Так, ваши тогда, может быть, какие-то замечания, предложения? То есть мы добавляем. Да я, добавлю. Добавлю. Я, ум выбираю, я добавляю на биржи в да Тогда у нас будет получается один, два, три, 4, 5, 6. Ну чувствую, ну, это, ну это да, вообще да. Нет, это самое, не то самое, Плюс еще распределение у них. Может, Нет, ну я хочу сказать, что Татьяна она работала э, с, э, вот и в 2011-2012 году. Значит, у нас были проверки все абсолютно по и Госдуму, и по ЗАГСу, и по президенту, и сейчас по губернатору, у нас не было ну, в таких очень глобальных замечаний. По крайней мере, у нас не было, чтобы ни один член участковой избирательной комиссии не в ССР о том, что ему не заплатили или его там, ну, неправильно ему заплатили. То есть вот у нас такого не было. Ну, а да, они же сами принимают... А Нарушение мы можем контролировать, чтобы внутри участка избирательной комиссии распределение было.. А нет, не было... Нет, нет, они нет. Нет, нет, Естественно, Татьяна со каждым председателем, но у них же нет этой программы, она же им делает все, ну, например, они там что-то... А, есть, фактически, она им предоставляет весь расчет? Да? Конечно, а, да. ну, все Она все это делает в программе, они приходят, тут у нас целая эпопея, они все тут все сверяют, то есть, никогда не бывает, что кто-то принес там на клеточках что-то. То есть, все уже официально все сделано. Нет, ну, естественно, КРС все равно может в любой, в любой момент я тоже смотрю. Так, коллеги, значит, давайте так, мы внесли в проект решение по составу наумов Беляев. Кто за данный проект решения, прошу голосовать. Кто за? Против? Задержавшихся денег приняты единогласы. Так, теперь вот момент, который мы с вами обязательно вопрос рассматриваем сегодня, это об открытии специальных избирательных счетов кандидатов. Значит, Санкт-Петербургская избирательная комиссия своим постановлением от 16 июня определила перечни филиалов. Значит, у нас очень удобно, у нас будет филиал, который ря ря рядышком с нами. Значит, посмотрите, пожалуйста, внимательно. Мы с коллегами, так скажем, 8, у нас, 8 окружных комиссий, мы с ними очень в тесном контакте работаем, так как все-таки все, что касается вот таких документов, наверное, они должны быть идентичны для каждой окружной комиссии. Пока нам это удается, и вот на это разрешение, оно у нас родилось вот в таком виде, потому что значит, мы в банк должны сдать на бланке, Но так как у нас бланка только территориальные комиссии, мы вот с ними, ну так скажем, разработали вот такую вот форму. Все, что необходимо было внести в это разрешение, мы внесли. Ну посмотрите, мало ли. У меня, знаете, чисто стили... ну, не по, по стилистике а? в самом конце, где мы, они ставят дату может быть слово дата убрать, Вот оно как бы зачем нам? или как? Вот скажешь, нет, дату посетить. мы должны поставить обязательно, потому что он тоже должен быть в течение определенного количества времени осуществить слово, слово дата да, дату можно нет, нет, нет, слово, нет, нет, нет, нет, нет, нет это нормально, потому что да? везде подпись СИО. всталит а, а, а, да, а я я еще страшного да, все, все, да. Все, все, должны, все, да все. все нормально ну вот посмотрите, может быть если не, нормально, все очень хорошо да. но это мы с ними сегодня даже еще раз с утра обменялись то есть мы сделали вот это разрешение вот, ну как у это, вот, согласие идентично. у всех идентичное по составу групп у всех, ну совершенно будет понятно у кого-то три человека, у кого-то пять, у кого-то семь то есть тут мы никак не... это идентично не... в Петербурге у, у восьми. Восьми. Да. Да. а с, с, с другими с, с, с, с... Не с... Сюда. Сюда. Сюда. Сюда. Нет, нет. нет, а как мы бы, если бы они нам дали, мы бы тогда не придумывали. Да, мы бы сидели ну, рады. Да, бы, вот они нам взяли нам по, по количеству подписей, вот мы бы правда. почему -то. Главное, чтобы, это же с, с, с беру, банком, беру значит, банку, чтобы, да, нет, не то, что согласовать. Я завтра mm -hmm. беру наш, про, э, наше решение mm -hmm. об открытии счета, mm -hmm. об открытии mm -hmm. счетов. Mm -hmm. Я беру нашу форму mm -hmm. утвержденную, разрешение, mm -hmm. и иду в банк и с ними общаются, разговаривают. Бывают вопросы, что там неправильно как-то реквизит, например, Нет, если, например, ну, коллеги, давайте так, если они скажут, что нужно написать в именительном падеже или в родительном да, да, да. В падеже, они вы, разреш... Разреш... вы мне разрешите да. исправить, а на следующий писать зачем, не знаю. Иногда до срождения, нет, не паспорт нет, они, они говорят нет, что нет. давайте и... так, если они что-то, как бы, да. значит, я да. с ними соглашаюсь, да. делаю, а на следующем заседании да. я вам всем, как бы, или разошлю, например, по Да, и вы должны да. это сразу да. вывесить. Да. да, вывесить, потому что, ну, это просто правильно. И можно поменять в да. 216-й. Да, в теме немножко... Ну, я уже не знаю, Так, так, Потому что с Ероной, ну, раньше... Нет, там с вас есть и 16 коллег а? записано. Да, с 16 коллег, да. Ты да, ты да. Ты, я сделал, чтобы ты был... Я прилетел, да. Это случайность просто. Надо было лучше отдыхать. Да, а то трава поросла не да, трава, да. да, трава да. Так, теперь, значит, итак, коллеги, возвращаемся к самому, к самому проекту решения. Значит, утверждаем форму, да, разрешение. Mm -hmm. Уполномочить подписывать разрешение Земскову и Пинтешину. Ну, как бы нам было говорит, тоже так рекомендовано, что мы делаем. Несколько подписанных сразу разрешений, да, чтобы они были, потому что, мало ли, дежурит э, Дмитрий, не меняет. Да, да, да это всегда есть. Да. И уже они, ну, понятное дело, что это мы не будем так да, делать. Сколько? Ну, 15. Делаем все. Так, открывать специальные избирательные счета. Значит, да, мы пишем наш филиал банка-дополнительный офис, но тоже, если мало ли, нет, ну а с другой стороны здесь что у нас? все правильно написано только у нас нет. называется ПАУСБИР БАНК РОССИИ да, они меня понимание да, все нет, да, нет, да, да, да. Болей. Болей. Болей. у меня есть решение Санкт-Петербургской комиссии я списала оттуда нет, ну, берем, в любом случае завтра туда пойдет ошибаюсь, да. поэтому да. надо уточнить с а, хорошо, а, и, и, и, и я думаю, что... так, публикуем решение в интернете mm -hmm. все есть какие-то еще у нас? нет вот, замечание предложения. Так, кто за данный проект э, решения об открытии специальных избирательных счетов кандидатов, прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержавшихся нет или не Спасибо. Ну, то, что мы с вами сейчас сделали, да, мы внесли уже в регламент наше новое. Сегодня кто-то прочитал, что мы с Володей все-таки разместили э, анонс. анонс. Да. Но, я, понял, да. но <смех> я хочу сказать, что спец... ну, Владимир, как системный администратор, он мне Ой, mm -hmm. ну, mm -hmm. да, помогает, потому что он сидел, чтобы разместить вот просто, что сегодня состоится, и в PDF отправить, <связано> ну, наверное, может быть, минут 30-35. Ну, первый, первый, первый раз, а потом. Я... Нет, но ну, все равно. Вот мы, прошлое, например, наше заседание, да, где там и регламент, и все, то есть это нужно отсканировать, потому что туда только в ПДФ мы помещаем все наши <связано> решения. Поэтому я к тому, что это ну, не 5 секунд. Это не 5 секунд но все равно мы размещаем, вот мы сегодня, я уже его попросила, и бы Володя, ну давай, чтобы хотя бы, ну, понять, как, да, да. как, а, по а? А в Ленте новостей так и нет, просто текстом, потому что вот, э, значит, а, это, комиссия, она просто текстом, нам только э еще сегодня, еще прислали, Ну, нет, не, ну да, ну шаги как, сделать. Завтра пообещал, что он еще раз все посмотрит, mm -hmm. потому что на сегодняшний день мы должны выложить все решения, которые мы приняли, no, по крайней мере, все решения. Значит, то, что я внесла, как бы, ну, они были все сайты идентичные, значит, я внесла по, убрала свою фотографию со всех страниц, кроме первой, раз, и внесла, где у нас была табличка члена ЭТИКа, субъекты, от которых вы выдвигались. Там было просто фамилия и отчество, и кто там, председатель, заместитель, секретарь. Значит, я сюда вписала субъекты. Больше пока не, ну, не по времени. То есть, вот давайте так, поэтапно. То есть, на сегодняшний день я поставила себе задачу разместить наши решения. А как? Да, ну, Дмитрий, вот мы, наверное, завтра с Володей сядем, посмотрим, как тут -то, то, что они... Ну, там же написано по таким этим самым, что вот Володя завтра посмотрит... <говорит> <говорит> что, что? А, когда на регистрацию у нас первый кандидат придет вот, к этому Он, он сегодня уже... Может... А, И нет, нет, нет? 5, 6... через пять дней И после не опубликования. Публикования. сегодня не может там... через пять дней после опубликования первого. Да. решений, чем быстрее я смогу заплатить, сейчас, нужно следующее, вот эти уже срочно надо, надо Нет, прийти. выложить надо все те, которые у нас были да. приняты и вот и эти. Да. Но ну, я вам, ну Дмитрий, я не Ну во-первых, это только мой компьютер. Вот сегодня Володя сидел 40 минут, а я, ну, занималась другими делами. То есть тут все как бы не, не, не вот не скажу сейчас, я, я, я, я просто не знаю, сколько он мне скажет, сколько это вот, в зависимости от того, что он сегодня выкладывал этот э, файл вот, полчаса, я не знаю, сколько он будет. Просто я готов помочь. Ваше да, давайте так. Да, давайте мы сейчас пока, вот если системный администратор завтра мне скажет, что он не готов и что он не будет, не, не то, что не будет, по времени, давайте тогда решать по мере. Хорошо? Это же понятное дело, что это можно делать не на моем компьютере, а главное, чтобы войти. И... Хорошо? Так, значит, по решению, по проекту решения. Тут именно э, в чем мы, э, в чем суть, что мы будем использовать сайт территориальной комиссии по выборам депутатов Госдумы. значит, нам обещали сделать, как они говорят, кнопку. Ну, кнопку или баннер будет. То есть это будет отдельный сайт. Ой, может, то это можешь? отдельная страница, а да, то будет. будет да, Единственное, я тогда не очень понимаю, где мы будем выкладывать наши решения. Да. Вообще решение все равно это в решении ТИК. Как бы оно там не было. А что тогда мы будем да, Я думаю, что там, где они сделают вкладку окружной комиссии, там будут выкладывать решения, скорее всего, о регистрации, какая-то информация о регистрации, да. вот, вот общая какая-то. Ну, во-первых, мы там же еще будут выкладывать, в смысле, наверное, на все, я не знаю, как это тоже технически. Какие-то решения Санкт-Петербургской. А, нет, Санкт-Петербургской. Нет, там у нас не будет. Нет, сык сам тоже укладывается. и по идее, у нас, как у вестники Санкт-Петербургской Санкт комиссии, все решения укладываются, а банда, он, может быть, его просто ссылки уйдет либо если там какие-то давайте пускай давайте сейчас сейчас поставим задачу такую выложить просто решение подряд это уже хорошо так, первый пункт определить, что сайт комиссии не да, используется при осуществлении комиссии полномочий и окруженных mm -hmm. yeah. размещаем в интернете. Всё, да? Так, кто за данный проект решения, прошу голосовать. Кто за? Против? Раздержавшихся нет. Принято mm -hmm. Так, коллеги, и последний вопрос э, повестки дня об утверждении графика работы. Значит, в связи с тем, что еще у нас нету, ни в Санкт-Петербургске еще ЦИК даже смету не принял, то есть ее еще нет, но мы с вами все работаем. Работа. Поэтому, значит, смотрите по графику, мы с вами должны будние дни заполнить с 9 до 18. Как ну, заполнить? Расписать, чтобы кто-то постоянно был здесь. А. Расписать. С 15 да, что рабочая группа наша должна быть. То есть главное мне, чтобы каждый день кто-то из рабочей группы у вас, ну, я, коллеги, я к тому, что я понимаю, что, например, мы составили график, все равно это будет все, конечно, все же люди, все же да? да? Все равно уже дальше, дальше уже будет итог. Это как без Значит, у нас за график в любом случае отвечает Наталья Владимировна. Так, Она да, ее да, а это... идет. сегодня, да, Госдума? А вот 5, опубликовали. 5, А, 5, 5, да. Да. Поэтому, Значит, -го, да, у го у нас? 20-го у нас. Нет, 22-го кандидата. рабочий который принимает документы. В первую Так В любом случае, кто по партии, у них там не сомнений. было съездок. Да, у них да, Это только кто, кто вдруг с самого движением прибежит, а. случайно с 13 тысяч. Я бы <свят> <заслуживаться свят> да, да, да Давайте Может быть, на этой а а неделе. А если в среду? Все могут. Я, в среду я, в среду я, дальше, да. я вот даже в среду с 13 до 18 написала на дежурство. Да. Нет, а почему в среду вот, в второй половине дня было бы очень удобно? Mm -hmm, да, чтобы... да, да, у нас да. еще никто, я надеюсь, не прибежит. Я просто потому что я я я, я, я, да, я все-таки. Все. Все, все равно все люди. Ну, Будут как бы, я думаю, что все равно будут все выходить на председателя, спрашивать какие-то, ну я имею в виду, давайте мы тогда будем, ну, предположим, если мне говорят, что мне там удобно, тогда там, там в понедельник, в 13 хорошо. И я уже смотрю, что по графику там кто-то, так а чтобы, мы, сейчас да, нет, кто так, не чтобы не мы. Так, чтобы мы, чтобы, ну давайте хотя бы на эту неделю да, не решитесь. Нет, ну просто по то, что поучиться будет. Извините, что нужно закончить этим графиком. Это же график учета рабочего времени, я так понимаю? Конечно. Да, это же можно и по факту потом. Нет, не надо. Нам надо знать, кто у нас. Нет, получилось так, что да, вот сейчас пришли пять, а завтра никого. Правильно, говорит, все равно будет. В конечном итоге, вот да, конечно. да, -да. девушка у меня очень серьезная, она все равно с вами будет да, да. потом, все, вы будете подписывать. Да, даже если вы записались, но не пришли, это не будущего. А само согласование, оно вообще он лучше, он, даже он. лучше даже на тому лучше созвать, да, чтобы не было, например, кто записался, а он заболел. Конечно, да, бывает. У нас был график в прошлом. Машина да, там, мы вармали, всякое бывает. В прошлый раз у нас был график, мы еще где-то расписывались. Да, приходили, да, и... А это да, я но делала, нет, ну это я делала нет. чисто такой журнал. Почему? Мы а делали, например, 15 июня там с 10 до 19 и мы кратко писали, ну что там всего. Например, что написал? Я сегодня раскладывал эти вырезки, которые будут на на <голов> да. так это очень удобно, да? да. Как бывает, баха там ну, у тебя не получилось, да? Ты поменялся с кем. Как вспоминаешь, что там было? Да, Это давайте журнал, же я, я тогда сделал, Я считаю что Из-за того, чтобы посмотреть, кто там выжим. Потому что я. не вы же, такие ведут, три недели назад или не была? Нет, буиных такие всегда ведут. Хорошо, с мы тоже так увидели. И буики, и вакмови ведут. Это да? Да. Бывает, это а там тоже расписался. Да, снесался, когда пришел, нашел что-то. Ну, давайте, раз рабочий друг у нас встретится в среду, да, и мы это все в нюансах отговорим, как мы друг другу будем оповещать. А, а, это была, по-моему, обычная такая амбарская а книга. Супер-правочка да, да, обычная, да. Да. обычная да. да. Я даже рабочая. Ну, а, кстати, их сами чертили. Да. Я да. Нее, да, сами чертили. Да. Да. Да. Да. Так, ну так подождите, да. Кто завтра с утра дежурит Завтра да? Я во второй. давай, давай, давайте, Давайте ну, я завтра здесь, у меня завтра не будет видеоконференции, поэтому да я не раз, 5, раз. 5, поэтому... завтра вся здесь, поэтому не. Завтра вы нас отпускаете. Я напишу. Ура! В среду я с утра. А вы а не а, считаете рабочий Да, да раз, раз, раз, А вот в среду ты же второй половине дня не можешь. Почему? А, а начинается 20 число. Среди с утра могу. Так, да. Тогда. А я предлагала собраться с... в 7 вечера еще А у нас решение, смотрите, а, а, а, у нас решение о протяжении да. графика да. То есть, по идее, мы вообще должны как-то запомнить, что-то его утвердить А мы его не утвердим это Между прочим, это документ, который не требует размещения нигде. Это не режим работы, это Да, так же, как и, например, наш регламент. тоже. стоит здесь оформлять решением комиссии или распоряжением? потому что это бухгалтер, у меня потом... Это их, это точно совершенно. Мы всегда граффити. Мы всегда граффити, я 23-е это что? 21-го, 1445 суб, мне не туда. Это вторник, это завтра. А, ага. в среду я могу. А, в среду, ну тогда... Су 40, в среду 40. я с утра и потом могу... А потом целый день. И потом Субтитры. мы поскольку ну, да, А нет, это вы договариваетесь, конечно. Нежелательно на 7, значит я буду с утра и даю до 2.00. Надо контакты друг друга другом собраться. Да, ну, сейчас сейчас говорим, если кто-то может, там, вот, я предположим, в четырёх, предположим. В я, я в двух да? уже да? в среду буду здесь. Вот я написала, ну, что так, чтобы я не, не была да. Нет, я в двух часов приду. И Мне хотя бы ответуют удобно тоже. Хорошо, Давай ну, тогда два тоже я да, приду. Хорошо, вы два можете да. собрать? Да. Да. Давайте, тогда два соберёмся. А, и я тогда в да, что да что два, я тогда тоже в два смогу. Я тогда приду к кандидатам к вам вот мы да. попробуем да. Нет, я, нет, я действительно, да, да, во-первых, да, и да, Володю да, если да, что, да. что, что он, они же там с этим, с программным продуктом и мы тогда заполним, потому что некоторые коллеги уже заполняли этот программный продукт да.